Добрый день, уважаемые гости и подписчики моего канала, с вами Иван Амизмат. Сегодня моя вторая часть о разновидностях браков монет. Ну, давайте начнем. Начнем мы с поворота. Обычные изображения на сторонах монеты строго параллельны друг другу, так как штемпеля в чеканном прессе устанавливаются и закрепляются в определенном положении. Однако из-за тех или иных причин штемпель может быть повернут относительно своего нормального положения. Угол может получиться любым, от совсем незаметного до 180 градусов. Повороты на 180 градусов считаются наиболее ценными. Следует знать, что для некоторых монет угол в 180 градусов является нормой. Российские монеты 1755-1757 годов. Также некоторые монеты США, Франции и другие. Обычно чем больше угол поворота, тем ценнее экземпляр для коллекционеров. Тут, конечно, надо понимать, что угол, например, в 350 градусов вовсе небольшой, так как это всего 10 градусов просто в другую сторону. То есть при определении угла поворота отсчитывают от 0 до 180, либо по часовой стрелке, либо же против часовой, направлением не имеет значения. Выкус. Так называется нарушение круглой формы монеты, произошедшее на этапе вырубки заготовок из металлического листа. Заготовки вырубаются обычно рядами, одним за другим. В случае, если шаг подачи листа под следующую вырубку будет больше, чем надо, будет перерасход металла. Если же шаг будет меньше оптимального, вырубаемые участки наложатся друг на друга, а заготовки будут нести на себе дугообразный вырез, так называемый выкусом. Также выкусы у нас могут быть прямые. Чеканка монет на несоответствующих заготовках. Известны такие случаи, когда, например, у нас монета в номиналом в 10 рублей была отчеканена на монете 5-рублевой, ну, на заготовке для 5-рублевой монеты. Инкузный брак или залепуха возникает, когда при чеканке монета застревает в штемпеле, при этом следующую монету штемпель чеканит не своей рабочей поверхностью, а залипшей монетой. Получается монета одна из сторон, которой нормальная, а другая имеет тоже изображение, но в негативном, то есть зеркальном виде. Односторонний чекан. Бывает, что под штемпель попадают две заготовки разом. При этом каждая из получившихся монет на одной стороне имеет обычное изображение, а другая сторона сглаженная, с неясными контурами представлены на экране. Что ж, дорогие друзья, сегодня мы с вами разобрали 5 новых разновидностей братов. Если вас заинтересовала эта информация, не поленитесь поставить лайк и рассказать друзьям. Но я с вами не прощаюсь, я говорю вам до новых встреч.